Самая, наверное, завозимая в Украину марка. Пробег в автомобиле будет порядка 1000 км без дозаправ. По 10-бальной системе сколько поставишь этой тачки? Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте американец, причем один из самых популярных, Ford Fusion 2014 -го года из США. Он приехал с небольшими повреждениями. И здесь двухлитровый эко турбированный мотор. 245 лошадиных сил. Кабусты кабусты можно и нужно переоборудовать под газовое топливо. И здесь стоит ГБО. И сейчас мы будем тестить. И будем этот автомобиль обсуждать. Подушка безопасности водителя и пассажира Подушка для колен Боковые подушки Боковые шторки безопасности Огласите весь список, пожалуйста Передний привод Тормоза СБС Система распределения тормозных усилий ЕБД Система контроля устойчивости Адванс Трек Система трогания при помощи на подъем Система контроля давления в шинах Машина, в принципе, ну, простая Все-таки турбо, это турбо, ребята. Я вам скажу, сейчас автомобиль едет на газу. Никакой разницы между бензином и пропамбутаном я не ощущаю. Здравствуйте. здравствуй. Ты же на Ford Fusion ездишь, правильно сейчас? Ну да, да. Скажи вообще, твои отзывы. Какие есть нюансы, минусы, плюсы? низкая по вот, э, бездорожью по бордюрам, так сказать низковато он очень низкий он капец какой низкий ты ты со мной согласен всех бородов очень классно годовая всех машин что есть реально самая крутая которая держит да. трассу а по расходу что по трассе по городу Ну, у меня смотри у меня же турбированный мотор с да сейчас точно компания. такой же здесь по городу не, не скажу сейчас у меня по городу одиннадцать восемь а по трассе 9 хороший расход нормально Ну и самый большой плюс это большой багажник. Большой багажник? При... Да. Это иногда это самое, хорошо для должников, да? В сторонку лучше отойдите, на всякий случай я просто переживаю. власть документы есть от тачки? Давай, что Это хозяин машины? Хозяин машины. А что, а что ему там нравится? Комплектация у тебя титаниум? Не, у меня не титаниум, у меня средняя. сюда. Средняя? Съезд, да. У меня без кожи. Короче, у меня максимальная, такое без кожи. Без кожи, без оружия, я понял. Ну, попа не потеет, тоже плюс есть. Короче, по 10 системе сколько поставишь этой тачки? То другое, 8-8,5 можно ставить. Какой пробег у тебя сейчас? У меня сейчас 130 где-то. Ну, ну и вопросов не было. То есть да. вообще ничего не делал, Единственное, что, помню, паранти там идеали тормозы, диски перед ним все. так ребят вы услышали комментарии владельца форда который два года его эксплуатирует и скажем так ну я лично услышал только положительное только позитивное. но всегда есть но это самая, наверное завозимая в украину марка тут у нас есть несколько вариантов моторов 1 и 5 к 2 и 5 атма двухлитровый turbo это то, что больше, чаще всего встречается. И есть еще 2.7 на 335 лошадей с полным приводом. Но это редкий автомобиль. В основном завозят 1.5, 2.0 турбированный. Тот, который у нас сейчас на тесте, который мы переоборудовали в ГБУ. Данный конкретный экземпляр, он 2014 года. Я вам скажу, что он под ключ с ремонтом обошелся в 12 тысяч. Много это, мало 2014 год, пробег 50 тысяч миль. Ну, я считаю, что это совсем немного. Так вы услышали, расход по городу, я, кстати, сомневаюсь, что 2 турбированный мотор, расход по, по городу это 11,8 и 12 литров. Ну, может быть, в спокойном режиме воздействия. Я думаю, что расход здесь где-то с 2-литровым турбомотором, ну, где-то выше 13 литров. Что мы имеем на сейчас в украине у нас март месяц все знают что бензин у нас сейчас стоит 25-27 гривен за литр а пропан в зависимости от регионов стоит 9-10 50 разницы есть во сколько в два в два с половиной раза Значит, кто ездит на бензине, все любители отдавать свои деньги бензоколонкам на здоровье. Все, кто думает о своих расходах, да, я вам настоятельно рекомендую обратить внимание. Кстати, напишите в комментах, что вы думаете про Ford Fusion, потому что марка достаточно распространенная. Что вы думаете, у кого есть опыт эксплуатации, с ГБО у кого эко кабустовские моторы из ГБУ, у кого на бензине, кто боится, сомневается по каким-то причинам, тоже напишите в комментах мы будем вас понемногу просвещать, будем рассказывать будем убирать, как кашпировские страхи, почему? Потому что сейчас кризис, вы понимаете в Украине карантин нужно как-то из этого всего выбираться с достоинства. погнали смотреть В принципе, автомобиль сзади достаточно комфортный, вот я сижу, вот одно место, здесь такая ситуация, что автомобиль приехал с поломанной частью заднего сиденья, тут прекрасный огромный багажник, сразу видно, видите, докатка после установки ГБО, и вот это место, которое осталось, это для одного человека должно быть достаточно, то есть, если три человека сидят, здесь, я думаю, будет комфортно, очень просторно, головой я не касаюсь, Автомобиль, как говорится, после небольшой аварии, видимо, здесь еще что-то должны подремонтировать. Да, и я, кстати, порекомендую владельцу сделать развал и балансировку, потому что машинку тянет вправо. Такое бывает по шинам, такое бывает по ходовой. Тем более, это передний привод. Сделайте балансировку, она поедет намного по-другому. По а сейчас мы посмотрим, что под капотом. А, я согласен с комментарием владельца, что автомобиль достаточно низкий. Это как по мне, в прямом русе. Вообще, Форды бывают в трех, в трех комплектациях. Данная комплектация средняя. Максимальная это Титаниум, Хотя здесь в комплектации есть тоже. Кожа, люк. И я так посмотрел под допам более чем прилично всего. Это вот амортизатор, я понимаю, достойный. Друзья, здесь у нас двухлитровый турбированный экобустовский движок, 245 лошадиных сил. Вот у нас здесь фильтр с отстойником, редуктор, блок управления здесь мозгами ГБО спрятан. Ну, скажем так, человек не понимающий, если посмотрит, он совершенно не увидит здесь две топливные системы. Одна бензиновая и вторая газовая. В этом я вижу огромный плюс, потому что у автомобиля здесь будет однозначно двойной пробег, бензиновый бак и пропановый бак 54 литра. То есть пробег у автомобиля будет порядка 1000 км без дозаправки. Это большой плюс. Здесь он отлично помещается, не выступает. И как видите, достаточно, ну, не люблю я седаны, я люблю хэтчи, потому что там большой объем багажника. И удобно открывать и что-то класть. А в седанах тут вот, ты открываешь, и тебе надо нагибаться туда, чтобы что-то затолкнуть. Лично мне это совершенно неудобно. Проблема с хромом на решетке. Вот посмотри сюда. Это одно из слабых мест. Получается, в форде тоже это есть проблема. И нужно как-то обезопасить себя об этом, может быть, обклеить на зимний период-время. А он не, он закрылся, Эдик, он просто хреново его сделали. Посмотрите, какие щели после ремонта. Да, это это, это, переделать, это, переделать, потому, это ну, люди, люди, которые делали много надо... зазора, не должно быть. Так, я думаю многим будет интересно Сколько времени занимает установка На данный автомобиль Скажу сразу же Это стандартно 2 дня Не один раз мы ставили Тут все четко и понятно И стоимость установки Стартует от 800 евро В зависимости от производителя Может варьироваться От 800 до 1000 евро да, там некоторые товарищи сейчас добавят, что сейчас в Украине подорожала стоимость сертификации и регистрации ГБО в сервисных центрах. Она поднялась действительно в пять раз, но на эти вопросы у нас есть ответы. Я вам скажу так, что это не обязательно, не принципиально делать, это нужно при условии, если вы собираетесь продавать автомобиль или совершать с ним какие-то действия. Если вы установили ГБО в сертифицированном сервисном центре, достаточно пакета документов, которые выдает наша компания и другие сертифицированные организации, которых действительно мало. Вписывать? ГБО, я вам скажу У нас вот есть клиенты, которые Не вписывают и совершенно спокойно И без проблем ездят Там какие-то вопросы с полицией Это тема отдельного видео Но я вам скажу сразу же ну Это не дело полиции Выявлять там и устанавливать Установлены ГБО, вписано Или не вписано Это вопрос экспертов, коими полицейские Не являются и У нас есть, кстати, на канале видео Как в таких случаях действовать Если видео было интересно, вы знаете, что делать. Жмем колокольчик, подписываемся на наш канал, на наш инстаграм, смотрим наши видео. Всем пока.